Друзья, вы когда-нибудь варили кукурузу на мангане? Мне кажется, это сделать можно. Смотрите, фишка в чем? Кукуруза будет лежать на открытом огне прямо вот в первоначальном виде она даже может подгореть но идея в том, что когда она сверху будет гореть внутри она будет нагреваться и вариться я использую кукурузу, которую нужно варить буквально 10 минут я думаю, что на мангале сварить у меня ее получится давайте посмотрим Как же понять ее готовность? Да мы ее спалим просто и все. Вот, вот сверху буквально до черноты поджарим. И я думаю, она будет готова. Вы знаете, я думаю, она уже готова. Очень горячая. Здесь работает как эффект приготовления стейка. Стейк на быстром огне жарится и быстро убирается, а потом доходит... И вот тепло уходит вовнутрь И все что внутри оно доготавливает Здесь то же самое Поэтому Я думаю уже все готово Потому что ну, горячая уже, очень горячая. А сама кукуруза в обычном режиме Готовится 10 минут Давайте попробуем Обалдеть! Просто обалдеть! Рекомендую подписаться на мой канал.